Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Советский средний танк 10 уровня. Объект 907. Карта линия Маннергейма Игрок Данхил 31. Не зря, не зря я хотел сказать, летел сюда объект 907. Но не получается нанести урон картонной ПТ-шке. Ну, бывает, всякое, бывает, да, согласен. Но, блин, как же это. <смех> не всегда понятно, да, в какую часть там угодил, не знаю. Ну, может, в орудие, да, в орудие, когда снаряд попадает, там даже фугаса урон не наносит. Ну, тут подвернулся другой противник, да. из 3 остается шотным, 88 единиц прочности всего в запасе. И он прячется. Жаль, жаль, нет арты, да, сейчас бы добрала. И 75 там притаился. 907 пошел дальше вперед. Пробираться тут окольными путями. Сколько раз я видел вот, вот, вот в этом месте, как раз, когда пытаются противники. Ну, точнее, не противники, да, игроки. Вот так проехать. Туда происходит затопление. Но это на более медленных танках. Особенно на тяжах, когда. 907 тоже тут немного. Ну, рисковал. Ну, в принципе, там было еще полно времени удается проехать. Е75 пока что ничего не подозревает. А тут такой оп и нежданчик. Еще и удается загуслить. Что неужели у Е75 ремка на КД? Он еще стреляет куда-то в землю. Не знаю, может занервничал за... Не, ну вот, все-таки ремка у него была не на КД. Но это ему не помогло да, вот 907-го, крайне быстрая перезарядка А счет уже становится 1-5, вроде на левом фланге Здесь все нормально, там и союзники Все живые, вон там тяжи, блин Не знаю, он есть 75 й союзный Что-то там подотстал, стоит Думает, что он там делает, там никого нету Может он уже Возвращается в оборону, потому что Видит, что правый фланг провалился Хотя там еще достаточно союзников. 3 ПТ-шки и один средний танк. В принципе, могли бы еще какое-то время там продержаться. Есть урон по СУ-130. Можно здесь выцелить, конечно, но сложно. Попасть там уголочек какой-то маленький торчит. А вот он, этот. ШПТ, КП, ТВП там. ПТ шка я бы сказал Да, она крайне опасная У нее завышенная, мне кажется, бронепробитие Не знаю, зачем вот так делать Да, у какой-то ПТ шки восьмого уровня Бронепробитие, блин, базовым снарядом 270 единиц Такое даже у десяток редко встретишь По крайней мере, у средних У тяжелых танков, конечно, такого бронепробития На базовых снарядах, по-моему, ни у кого нету Я не помню там где-то в районе, да, от 240 до 260 единиц обычно. А тут, блин, восьмерка. Ну ладно, ПТ-шка, да, согласен. Но все таки слишком, слишком много. На Галде не знаю сколько, не помню. Но точно больше, 300. То есть эта ПТ-шка не знает проблем с тем, чтобы кого-то куда-то не продевать. Немного несправедливо по отношению... К другим игрокам, которые, да, на десятках На тяжелых танках играют И их в лобешник пробивает восьмой уровень Ну, это не первый такой танк, да Там он те же СУ-130 Или какой-нибудь там это э -э, Гриль Восьмерка у нас гриль, да, по-моему, немецкая Ладно, проехали Гриль 15, это десятка А есть еще, да, восьмерка у нас там Тоже без проблем пробивает Ну, что теперь на то они и есть премиум танки, да, чтобы быть более заманчивым. для игроков. То есть купил себе восьмерку и без проблем пробиваешь десятки. Но если попал в засвет, извините, ты можешь отправиться в ангар очень-очень быстро. Да? Ну брони нету, ладно, смотрим дальше бой, хватит об этом рассуждать. Наверное, просто у меня, у меня такие эти, не, недавно, наверное, меня где-то наказывал ПТшку 8 уровня, что я так разошелся. Счет тем временем 4-9. 4-10. Союзников уже почти не осталось. Тут выхватывает вражеская бабаха. Очень аккуратно. 907-й. Выбирался, выбирался, бабах уже успел за камень заехать. Ну, нам баба их неохота, конечно, снаряд получать. Поэтому свои ходы надо продумывать немного вперед. Ну, не ходы, так сказать, да, у нас все-таки не пошаговая игра, но свои действия. Надо стараться оценивать, да, что будет, если я вот сделаю то-то, если я поеду туда-то, что меня ожидает. Надо все предполагать. А не так. На дурака. Поеду я сюда! А там бац-бац, и все, и нет тебя. Есть возможность здесь уничтожить птшку, пт но кто-то там опережает. Про 54 Разменивается здесь с леопардом. Неприятность. Повреждается боеукладка. Приходится использовать ремкомплект, который теперь на КД. урона по ису седьмому там еще с левого объект 430 что это наш 907 не видит счет 5-10 <смех> несся тут ШПТВ вот этот... Этот хотел союзный тяж добрать, но не получилось. Ну хотя один раз пробил. Ну альфа маленькая, что теперь. О, а вот тут из третий. Шотный, который вначале выхватывал. Отмучился, болезный. Третий уничтоженный. Ну что, теперь очередь леопарда. А там и Бабаха недалеко. Не помогло Леопарду, да? То, что он загуслил 907 Счет 8-12. Противники там продолжают наступать. Сейчас 907-й, наверное, повторит тот маневр с Е-75, когда он объехал, заехал с тыла. Бабаха тоже, скорее всего, такого не ожидает. Опасно. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды. Одна на последней секунде просто выбирается из воды. Объект 907. Уничтожает бабаху. Да, это было близко. Вот так могло закончиться шествие. Наверх, наверх. Надо, там, вон, есть возможность пострелять по объекту 432. Немного здесь замешкался 907. Ну и сейчас, да, не поехал. Бережет. Бережет свою прочность. Ну, конечно, когда противников еще пятеро, а ты один... Летит здесь 430-й. Нет, остановился. Решил подождать, когда союзники подтянутся, чтобы, да, такой дружной толпой на одного напасть. Минус су 130 который так удачно подвернулся. Леопард чё, не знал, что у 907-го в Украине быстрый перезарядка. Чуть-чуть тальфы там не прошла, 4 единицы прочности, но второй 907-й Здесь стреляет Эмиль без пробития, и седьмой полетел куда-то там в канаву. Ах, 2 две, две единицы прочности, но этого тараном уже не добрать. Придется тратить еще один снаряд, Эмиль второй уходит на перезарядку. Всего один раз за барабану он сумел пробить 907-го. Да, развязка крайне оживленная. Милю надо, ну, в принципе, три раза надо пробивать 907-го, чтобы уничтожить. Все, уже уже, по-моему, профукал, свое счастье. Да еще и 907-й идет клинч, ну и больше у мили шансов нету. Это точка. 10 уничтожена уничтоженный. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.